Латгальская Центральная Библиотека продолжает плодотворно работать и в условиях ограничений. Регулярно пополняются запасы книг, доступны новейшие периодические издания и жители с удовольствием пользуются услугами, доступными в нынешней ситуации. С этой недели ЛЦБ переходит на летний режим работы и приглашает школьников интересно провести каникулы, приняв участие в приготовленных библиотекой конкурсах и развлечениях. Уже второй год подряд даугапевские школьники смогут принять участие в захватывающей игре по индивидуальному чтению «Библиополия», которая стартует 1 июня. Участников ждут захватывающие задания и Уникальная игра впервые была предложена в публичных библиотеках Daugupils в прошлом году. Учитывая интерес участников и положительные отзывы, не было сомнений, что в библиополию будем играть и в этом году. Игра предназначена для школьников, но к участию приглашаются также дети дошкольного возраста, которые читают свободно и самостоятельно. Библиополия содержит определенный набор литературных и творческих заданий. Когда все задания выполнены, игрок получает приз. Чтобы стать участником игры, необходимо отправиться в ближайшую библиотеку и зарегистрироваться у библиотекаря, который знакомит с правилами и поможет и Игру. В свою очередь, информационный центр США от Гальской центральной библиотеки приглашает принять участие в своей игре челленджи, посвященной 120-летию Уолта Диснея. Первые 30 игроков, которые успешно выполнят все задания, получат призы. Игра проводится с 1 по 30 июня. ЛЦП обращает внимание на то, что с 1 июня главный филиал переходит на летний режим работы, который будет в силе до конца августа. Изменений во времени работы филиалов нет. Пока библиотека работает за двумя выходными днями, в воскресенье и понедельник, особенно актуальной становится услуга, которая с недавнего времени с удовольствием пользуются многие читатели. Теперь печатные издания можно сдавать в любое удобное для вас время, оставив их в книжный ящик, расположенный прямо у входа в ЛЦБ со стороны улицы Саулас. Библиотеки отмечают, что это устройство востребовано, и с момента его установки удалось вернуть уже многие задолженные книги. Более подробная информация о работе Латгальской центральной библиотеки доступна на домашней странице учреждения lcb.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубовской городской думы.